Всем привет, дорогие друзья! У нас новая раздача карточек NFT. Тема футбольная. В последнее время она очень часто появляется в интернете. Рональдо, кто не в курсе, создал свою коллекцию NFT. Она будет торговаться на Binance. У меня есть пост в Telegram на эту тему. Дальше. Проект Ultimate Champions появился, в который инвестировали 4 миллиона долларов от Binance Labs, то есть проекты есть будущее. Советую вам пройти регистрацию, выполнить необходимые действия и получить NFT -шки. Итак, давайте приступим. А начнем с новости. Мы с вами принимали участие в проекте CoinSwap, получали токены от этой свапалки. Нам необходимо зайти в аккаунт, перейти в раздел стейкинг, открыть стейкинг. Здесь я выбрал инвест на 5 лет. Мое количество заблокированных монет уже было прописано. Нажал клик to стейк, все готово. В день выходит с инвеста 0.76%, 9% в месяц. Ну и остальная история вот здесь Монет стоит мало Поэтому я не парюсь Пускай лежат в будущем Через год, два, три Заговорят о пампе Токена Coinswap Я вспомню, зайду, продам Итак, Matchday Нам необходимо Кстати, сайт у меня не открылся Я включил VPN, перезагрузил страницу И только после этого Заполняем данные Почта, пароль, имя, юзернейм. Подтверждаем. Потом переходим в свой email. Нажимаем кнопку в письме. Переходим на сайт, авторизовываемся. И сразу предлагают открыть пак. Открываем его, получаем карточки. Готово. Дальше можете приглашать друзей. Все как всегда у меня в телеграм-канале. Ссылка на телеграм оставлю в описании под видео. Ultimate Champions, кому интересно. Полная инструкция есть. Также вчера еще выпустил три видео. Бесплатные NFT от Bybit и Azuki. Несколько NFTшек от платформы Galaxy. Без комиссий. По поводу мина я ничего не уводил продолжаю собирать токены во первых если вы вы свои деньги оставите 25 токенов на балансе чтобы дальше получать монеты каждый день у вас заберут адреса кошельков то есть на сегодняшний день у меня 130 токенов и 9 адресов с которых поступают то есть проходят транзакции на них и мне дают определенное количество монет. Недавно я получил всего с одной транзакции 10 Mbase. По некоторым у меня, по-моему, 4 адреса. Там еще не накопилась сумма в эфире на 6,5 долларов. Так что жду еще дополнительных начислений монет Mbase. Уделяю я этому сайту всего лишь полминуты в день на активацию кода и получение токена. Дальше. Здесь у нас и NFT с оплатой комиссии. Пока у меня не было времени переводить эфириум в сети Arbitrum. Но NFT я задание выполнил и в любой момент могу NFT забрать. Дальше. Вот новость. Я собираю монеты на Коингека. Как всегда капча. Вот нажимаем. Это по-моему банка с конфетами. Открывается. Страница, где нужно нажимать каждые 24 часа. С каждым днем Начисление конфет Больше возрастает Вот завтра я получу 50 Конфет после Послезавтра 60 Ну а потом снова 10, 20, 30, 40, 50, 60 Если сегодня Например я не стану получать Конфеты То завтра я Начну сначала То есть это обнулится И с первого дня так, не нужно пропускать. Вот количество конфет, которые я уже набрал. Ходят слухи, что эти конфеты в будущем, в скором времени, можно будет продавать. Посмотрим. Кстати, на, на CoinMarketCap. Сейчас, чтобы... У меня стоит браусик. Приложение с VPN всегда им пользуюсь уже лет 8 наверное есть не больше на CoinMarketCap можно тоже получать бриллианты и обменивать их на NFT ну и всякое разное вот в этом разделе получаем тоже каждый день не пропуская Потому что со временем увеличивается награда. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Удачных вам выходных. Пока.